Так, как режем баклажку? Просто теперь чуть -чуть сверху. Чуть-чуть да. здесь. Теперь берем вдоль. Две секунды, и вот такая вот получилось на маленькое дерево. Здесь будет дерево, вот это баклажка вокруг нее. Вот, вот, вот. Сейчас покажем, как одевать. Так, ну вот слива которые прошлый год у нас объели мыши. Вот, смотрите, где-то сантиметров 10-15 даже выше поели замазали мы здесь кору деревце не умерло но практически погибает поэтому дало боковую поросль И в этом году мы закроем все это берем вот она у нас разрезана. так так посередине вот и чуть-чуть вот так вот вдавливаем землю. Раз. Вот раз. Такая мыша сюда не пролезет. Соответственно, потом мы конечно, обрезаем эти И здесь тоже самое здесь поменьше деревца так вот раз все оно в трубочке углубляем здесь вот раз возьмется все четко вот. ну еще сюда кинем от нашего кота возьмем шерсть да и закинем внутрь Чтоб, как говорится они даже по запаху сюда не подходили вонять. Вот. Ну, как вот такой способ Речь от мышек.